Мерлин представляет. Мерлин, у меня сильное проклятие, и поэтому я не могу заработать денег, и поэтому мне ничего не получается, об поэтому мне все плохо. Нет денег, я в долгах, как в шелках. Вы осознаете, что какие-то темные силы мешают вам финансово расти. Вы не можете самостоятельно найти причину того, что к вам не идут деньги. Но когда оно более конкретное, оно проясняется, проясняется, проясняется, еще проясняется. И уже вы видите, что это вот такое-то такое сооружение. Все пропало. Мы все умрем. Коронавирус нас всех убивает тысячами. А кто останется, жрать нечего. бизнес разрушена, вода отравлена. А теперь, дорогие друзья, мы с вами сделаем специальную практику посох шамана. И вы приносите этот мешок денег, отдаете тем людям, и они получают, и вы становитесь законным владельцем этого дома, дома своей мечты. Некоторые скажут, Мерлин, хватит тебе заливать, проспи большие доходы, тут коронавирус, тут кризис, все рушится, что же делать. Она отвечала, что что не уверена в том, что знает достаточно много, что ей бы нужно еще поучиться, а то мало знаний. Это они, какие-то злые силы, вот эти вот всякие. И вот эти всякие ходят тут. Пусть сами эти намордники и носят, А я как жил, так и буду жить. Где хочу, там и хожу. И пошли все на. Побудьте в этом состоянии, буквально несколько секунд. Хорошо. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Мерлин. Я рад приветствовать вас на нашем открытом курсе «Пять шагов к привлечению денежных потоков» здание вашей мечты, оно будет обрушено, потому что есть крысы. Крысы – это сомнения. Он спросил, как я могу ставить какие-то цели, когда мы не знаем, как все будет, когда и как закончится карантин, когда закончится кризис, что будет с ценами, как можно в таких условиях что-то планировать. Что вы стоите напротив магического зеркала. И то твердое решение, которое вы создали, позволит этому желанию воплотиться в жизнь. Мой начальник не повышает мне зарплату в 10 раз. Почему? А от ума это то, что вам дает результаты, ну, например, в деньгах, чтобы и нравилось, и приносило деньги. Потому что часто людям то, что приносит деньги, им не нравится. Или то, что нравится, не приносит деньги. Зажигаем Хорошо Хорошо, зажгли Свеча горит Например, началась война И все сидят и ждут А вдруг оно Все решится Война как-то сама закончится И станет лучше преждего. И к вам начинают приходить Большие деньги Потоки, они повсюду проходят, проходят и начинают поворачиваться к вам. Возьмете некую сумму денег, и э, вы понимаете, что здесь, допустим, 100 купюр по 5000. Кто болен этой болезнью, поднимите левую руку. Наш хрустальный шар покажет вам видение. Каждый из вас увидит свое. Кто-то увидит людей, кто-то увидит. А есть некоторые силы, которые не дают вам получить столько денег, сколько вы хотите. И вот как раз об этом мы поговорим с вами дальше. Почему не выполняются мои желания? Я так не хочу. Хочу, чтобы все желания выполнялись. Хочу быть владычицей морскую. И чтобы ты, Мерлин, был у меня на посылках. А зачем тебе большие-большие глаза? Энергетическая защита – это имеется в виду внутренняя, конечно, жизненная сила, о чем мы говорили, но физическая защита – это то, что связано с вашим телом, и даже, может быть, больше, это связано с вашим здоровьем, и, да, вот сейчас, о чем я думаю, вы знаете, вот тут все написано, о чем я думаю. Почему же до сих пор у меня нет этих островов, этих яхт, этих Феррари? Раз Два. Три! Три! Три! Три! Три! Вот у меня воруют, меня обманывают, не могу копить, не могу заработать, с работы выгнали. Если некоторые скажут, у меня вообще нету доходов, у меня ноль, но ну, это будет неправдой, потому что на что-то же вы живете, как-то же вы едите, что-то же вы делаете, то есть делаем глубокий, глубокий вот все вот эти вот мифы, все вышесказанное в этом ролике, можно вылечить вторым шагом. Второй шаг нашей пятишаговой системы по привлечению денежных потоков, называя подумали, хочу дом. А обязательно подумайте, какой вы дом хотите, где он расположен, сколько он стоит. А есть же крыша. Можно с крыши на крышу перепрыгивать, переползать. Можно попросить знакомых с той стороны.